всем привет с вами валентин краткий обзор планки пикатини значит в комплекте с планочкой поставляются два ключика шестигранники для регулировки самой планки видно да значит она у нас с собой представляет такая вот интересная форма сделана из качественного алюминия легко регулируется и устанавливается на ружье итак значит длина нашей планки ровно 10 сантиметров и длина части которая устанавливается на ружье место для крепления семь с половиной сантиметров. Значит, ширина нашей планки 21 мм. Ну и высота ее 17 мм. Мы меряем крайние точки. Очень компактная, удобная планочка. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.